друзья всем привет всех с новым годом сегодня у нас 1 января поздравляю всех чтобы у всех было всегда хорошее настроение крепкое здоровье чтобы у вас все ваши мечты и желания осуществлялись ну и всего-всего самого хорошего так что всех с праздником всех друзья с новым годом вот а у меня получается у меня я уже получил подарок правда получил я его до наступления нового года еще в виде того что у нас нету воды в доме теперь вот. это у нас произошло еще 31 декабря мы заметили что у нас течет плохо вода из крана и я обнаружил что что-то насос не качает пойдемте покажу какую ошибку выдает вот значит мы зашли там где стоит блок автоматики вот он, он на насос на скважины давление сейчас ниже одной атмосферы один бар. Вот. Сейчас я отключил, потому что он уходит в ошибку. Вот подключаем, да? И все. И вот такая вот ошибка происходит. Защита от перегрузки. Сейчас я отключу, потому что он через минуту еще будет пробовать. То есть, это я почитал, что означает. Это означает, что насос не может прокрутить у себя валы. И нужно его доставать и смотреть. А скважины насос у меня находится... Сейчас покажу, где. Под крылечко. Вот под этим ковриком находится у меня как раз насос. Скважина. Нужно будет сейчас открыть. Ну и по, видимо, по всей видимости, доставать нужно будет этот насос. Поэтому из воды живется не очень хорошо. Поэтому достаем насос и смотрим его неисправность. На улице сегодня... Ну, вот с утра было минус 30, сейчас минус 25 стало. Чуть-чуть потеплело. Как это все делать зимой, я вообще не представляю. Я это буду делать первый раз, поэтому вы будете смотреть в теплых креслах или диванах, а я буду на улице работать. Ой, солнышко яркое такое. Ну там светит. Причем хорошо, ни ветра, ничего нету. Мы вчера, в общем, встретили Новый год, посидели до двух часов ночи, посмотрели телевизор и улеглись спать. Отметили маленько. А сегодня вот приходится уже работать 1 января. Сейчас, если еще насос не справен, сейчас нигде его не найдешь, поскольку все магазины, видимо, еще закрыты. Ну, приступаем, погнали. Вот, друзья, значит, я и достал этот насос. Вот он находится. Вот такой насос у меня, Gilex джиликс 70 А, 55, 75 водомет какой-то ну то есть он от этой же системы идет вот от этой от системы джиликс система дом и вот он когда дает сигнал на включение насоса то ничего не происходит и скажу я вам что доставать в зимний период насос не очень такое уж и приятное занятие пока вытащил весь изморался куртка вон, вся грязная вообще весь изморался и ну естественно сразу все перемерзает на улице причем минус 25 градусов вот сейчас немножко тает почему я не закрываю дверь потому что туда идет как раз вот этот провод питания то есть он уходит вот он черный Уходит провод питания, он уходит под дом и туда в скважину. То есть я его вытащил 25 метров. Насос, в принципе, не ржавый, ничего. То есть чистенький абсолютно. Почему он не качает, непонятно. Сейчас еще буду смотреть, как он разбирается. Водичка здесь вот текла, как бы вот в этих фильтрах. Сейчас посмотрим. Друзья, значит, подключился к сети. Он гудит. Но крыльчатка не крутится. Мне сейчас необходимо открутить вот, это вот, вот этот головок. Точнее фильтрик, вот этот, да, через который поступает вода. И посмотреть на предмет, крутится ли вал. Если вал крутится, значит что-то с двигателем. То это замена насоса. Потому что, как я почитал... Они уже залиты там в эпоксидки. Эти какие-то или в масле в чем-то они там эти двигатели. То есть половина насоса здесь вот так вот двигатель стоит. А половина насоса крыльчатки, которые захватывают воду. Поэтому сейчас цепляем кабель. Питание, отцепляем трос. И его на операционный стол будем его ремонтировать. Да, конечно, под Новый год... Подарочек у меня вот такой получился. Сейчас магазины все закрыты. 1 января. И, короче, даже съездить негде. Так бы я, бы, наверное, просто сейчас бы поехал, докупил новый насос. И подключил бы его за место вот этого. А поскольку все закрыто, придется ремонтировать. Без воды жить тоже плохо. Я зажал в тиски через перчатки резиновый вот этот насос. Ну, без фанатизма, конечно. И с помощью вот этого вот газового ключа крутил вот здесь. И он у меня открутился получается сейчас будем дальше разбирать откручиваем и здесь вот такой вот вал сразу попадается вот этот вал Вал-то крутится легко кстати значит что-то с самим двигателем Я еще посмотрел в интернете говорят что там в самом моторе есть какой-то конденсатор который как раз и выходит из строя ну, не знаю доберусь я до него или нет Будет видно абсолютно чистые да. отверстия все, видно даже на просвет. И вот, сюда. вот какой получается блок. Сколько тут? Раз, два, три, восемь ступеней. Вот он такой модуль тут стоит, вот как раз на насоса. Как раз вот смотрите, вот он закручивается вот так на пол насоса остальной двигатель сейчас посмотрим что там еще есть Мне нужно вот так вот хоп вот так она только вытаскивается здесь тоже есть уплотнительная резиночка просто так бы она не вытащилась из насоса вот в таком положении поскольку здесь резьба нужно было ее обязательно вот таким образом разместить одну сторону, то есть туда продавить. Она вот такое положение примет, и потом уже вытаскиваем. Вот смотрите. Вот тут вот какое-то масло плавает. А так все чисто абсолютно вообще. Ребят, в общем, посмотрел сейчас, в интернете поискал. Возможно, может быть проблема вот с этим конденсатором. Вот такие вот дела, ребят. Будем, в общем, разбираться. Завтра поем за конденсатором. Друзья, в общем, 2 января я нигде не нашел открытых магазинов по продаже электронных компонентов, чтобы купить вот этот вот конденсатор. И поэтому еду, короче, покупать новый насос. А тот, который сломался, мне меня его отремонтирую, и пусть он будет как резервный. Ну, что теперь поделаешь, вот такая жизнь. Автономия вот такая. Без автономии тоже никак нельзя. Вот, по плотине еду. Смотрите, как парит все. Нижний Биев, вот тут вот. Рыбаки всегда сидят, а вон, даже видно палаточки. А там вот, где не замерзшее парит, видите, все. А с этой стороны здесь, получается, все замерзшее. Водохранилище Иркутское. И сугробы, смотрите, какие. На милой здесь. Вообще, кстати, я посмотрел стоимость этого конденсатора в магазинах у нас 260 рублей. Вот сюда картиночку вставлю. Вообще. Либо 260 рублей, да, заплатить. Ну, если, если это, конечно, конденсатор. Либо 15 тысяч. Вообще, конечно. Сейчас вот приехали в Версаль. В торговый центр. Посмотрим, вот здесь может что-то есть. А то, судя по машинам, мне кажется, он не работает. Сейчас подъедем, посмотрим. Все, Версаль закрыт. Поехали единственный магазин Леруа. Точно знаю, что открыт. Поехали то на дорогах, друзья, красота. Вообще все свободно, нигде ничего не стоишь. Никаких пробок нету. Вообще замечательно просто. Вот это народу в Леруа. Вся парковка почти занята вообще. Это единственный магазин, который, видимо, работает 2 января. Строительный. Значит, что вот такое? взял насос. 3,3,7,5. За 14 тысяч почти. Вот у меня по характеристикам такой же. Потом отремонтируем, потом, вот оно. Все, поехали ставить. Вот, если сравнить, то вот так. То есть здесь двойная защита от песка называется, вот эта штука. Но у меня вроде песка, к счастью, нет. Прикрутим обратный клапан и будем его спускать вниз. На улице уже достаточно темно и уже минус 29 градусов поэтому надо сегодня запустить воду Приступаем. А еще я взял смотрите что еще я взял тросик тот у меня трос был троечка и он в двух местах немного ну так скажем подржевел и ослаб а вот этот я взял 2 миллиметра и нержавеющий посмотрим ну, написано до 48 килограмм. Насос весит килограмм, наверное, 10 точно весит. сейчас я вам покажу погоду какая погода у нас смотрите 31 минус у вот скважинка наша вот здесь пускаем насос вот он греющий кабель у меня он уходит еще получается вот в эту трубу скважину на 2 метра наверное О, хорошо, водичку все. Пойдем дальше. Так, идем, идем, идем, идем, идем. Идем. Так, что-то зацепилось. Что-то зацепилось. Все. Так. Так. Так. Все. Чик. Все. Пока вот Так. Что далее. Делаем. Вот этот проводок, он задубил. Это питание. И пока сюда. Но самое главное, насос уже там. Это уже радует. Ой, тут здесь еще, смотрите, все замерзшее. Хотя тут греющий кабель, вот он и есть. Мыши погрызли изоляцию. Вот ее надо отогреть. То, что ли, принести газ. Газом сплавится вот это все вокруг. Так, а если ее открутить, согреть в котельной и потом принести сюда уже оттаившую? И вот это -то тоже надо отогревать как-то. Ну вот, друзья, вот такая вот у меня получилась замена насоса. Сейчас даже не смотрел, какая температура. Но вот здесь, кстати, вот в этом помещении теплее. Все равно. Даже вот так. Плюс у меня еще здесь перекрытие кладется и утеплитель. То есть в скважине здесь все равно тепло. Плюс у меня тут греющий кабель. Вот. Сейчас я его уже подключил. Пусть минут 40 часик подогреется. И будем пускать, пробовать воду. Я запустил систему. Давление у меня... Все в норме, держится. Вот этот поменять только надо, что-то он глючит постоянно рывками, видимо, все. Фильтр, конечно, сразу под замену. Сейчас немножко еще проработает. Может, в конце недели поменяю фильтр еще. Потому что насос менял, все, грязь, ржавчина вот это вот. Слил уже две таких штуки. Ну, слава богу, все хорошо. Сначала тоже... Уходил в защиту F01, но нужно было прокачать воду. Видимо, он не видел, что создается давление автоматика. И поэтому уходил в защиту. С третьего или с четвертого раза он запустился и начал работать. То есть все хорошо. Проблема была в насосе. Ну, вот в этом конденсаторе. Вот, значит, ребята, такие дела. Вчера вечером уже было поздно. И уже не стал снимать. Ну, в принципе, воды я до воды я докопался. Воду я достал. И поэтому все хорошо. Теперь мы с водой. Ну, а на этом я с вами буду прощаться. Всем хорошее настроения, Всем крепкого здоровья. Еще раз с Новым Годом. И всем пока.